Идет охотник с охоты домой, А навстречу ему сосед И спрашивает, слушай, А что это тебя воняет так? А он, да понимаешь, пошел я на медведя, А Тузика собаку дома оставил, Ну, чтоб по двору не бегала. А она, видимо, по следам, по следам, Да пошла за мной. Иду, значит, я по лесу, Иду, смотрю, берлога. Я, значит, дрынул туда, Всяк, по всякому чувствую кто-то мне лапы на плечо положил и дышит так я так поворачиваюсь смотрю а это тузик мой я его глажу глажу а перестать класть штаны не могу Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока!